Всем здравствуйте! С вами Петров Александр и канал Совет Вселенной. Я преподаю на разных ландшафтных курсах и сейчас хочу пригласить вас в учебно-консультационный центр «Флуориаль». Мне здесь очень нравится преподавать по нескольким причинам. Здесь интересная аудитория, хорошие слушатели, гибкая весьма оплата занятий. Здесь можно прийти на одно занятие. Заплатив 2000 это будет не 2 часа и не 3 часа, а целых 8 академических часов. Целый день стоит 2000 Если брать курсами, то занятие в пересчете на одно. Занятие будет дешевле. Это раз. И самое приятное, что здесь я могу наиболее полно раскрыть темы, которые я преподаю. Ну, я, например, преподаю здесь защиту от вредителей, защиту от болезней, подкормки, удобрения растений. Я не один здесь, я один из приглашенных преподавателей, есть и другие специалисты, которые рассказывают свои темы. Если в других местах, я читаю, например, защиту от вредителей 2 часа или 3 часа астрономических, то здесь 6 астрономических часов или 8 академических часов целый день. То же самое с защитой от болезней. А удобрения я преподаю здесь 3 часа. Дня, то есть 18 астрономических часов или 24 академических часа. Мне здесь получается рассказать наиболее полно, наиболее подробно обо всех нюансах подкормок плодовых, овощных, ягодных, декоративных, включая хвойные растений со всеми тонкостями, со всеми <coughs> нюансами, которые здесь есть. Поэтому приходите, приходите на наши занятия, буду рад вас видеть в учебно-консультационном центре «Флориаль». Находится он на метро Нагатинская, недалеко от метро Нагатинская в Москве. Приходите.